Здарова, народ! С вами я, просто багет. Это игра за Рин без звуков, но с данными перками. Мне данный челлендж дал Арсен выполнить. То есть я вообще не буду слышать звука игры. Удачного просмотра! Всю деталь увидите в самом видео. Его челлендж состоит из того, что я должен играть на ЕМО Карин без звука. То есть я не должен слышать звук игры. От слова совсем. Вообще нет, никак. Но я могу записывать через микрофон. Да. Вы можете слышать мою клавиатуру, мышка все такое. Но я не буду. Ну, на, на видео вам будет слышно. Ну, звуки все такое. А -а -а. Я волнуюсь. Игра начинается. Отделение для бойных. Псих, больница, кротус Прен. Карта, к счастью, небольшая. Я белый ему карин. Я только что видел лысину. Ни у кого нету. Почему я такая медленная? Посмотрим, насколько я быстро двигаюсь. Я летаю. Ладно, привет. Там кто-то взорвал. Не знаю, взорвал ли это генератор? Ай. Почему я такая медленная? дай по лету. Сработать нет Сработала. Лол, это сработало Окей, следующий раз она, наверное, не поведется вижу. Ребять. Что не ожидала? Мне барбекю Чили. Ты серьезно. Ну тебе, наверное. Нужно угу. ломать. Ты загнала в себе тупик. Понимаешь? Ты должен быть бы подвал, но ты загнала себя в тупик. Вместо того, чтобы выбежать, ты осталась тут. Окей. Это твои проблемы, конечно, не мои. Суть челленджа я выполняю, я не донесу, наверное. Давай, я должен, я успею. Да, я успею. Чили. Вижу. Она где-то вот здесь. Вижу. Не дожал. Осколок, не осколок, ладно. Если есть, то вы Нет осколка. Это спасли ее нет, не светляй. Заря слишком так рано прожал. Ах ты двое, да? Блин. Почему я так рано бью? Я хотел. Я хотел ударить Снею, но не заметил, как дувает меня, стопит. Ладно. Надо побояться. Я его сломал, да? А, у меня же это. Окей. Не вижу. Как же, какая же хорошая... Прости, Кольдетка, ты труп. Ты не сопротивляешься, да? Зависла, зависла, лову, мне игра зависла. Ясно. Ой, у мне все зависло. никого дотема никто не пилит к сожалению кладет к ней выдержала Ту -ту -ту -ту. Ту -ту -ту. ах ты ж зареи Что за баги происходит заведенный генератор она начинить заведенный генератор что и я отказываюсь понимать а почему ты серьезно ее улыбка такая. А, окей, ну не знаю. Я отыграю, наверное. это отчаянно на и на и красавица, яичке красавица длинная я еще два это не веса. у тебя наверное есть осколок я не буду пуску не буду от конскока играть к сожалению для вас игра закончена и так уполз. Я его филетовую рубашку не вижу. Блоку. Ладно, сейчас повешено по барбекю. А, где они? Я не слышу, не вижу. Такие минус одна. Где, где я его поставил? Он был там. Далеко ползти не мог. Просто физически не смог бы. О, нашел. Повешу подальше, чтобы я понимал, где я Прикиньте, если или прям под ней появится. Не знаю, если выберется, то окей. Вижу. Неподалеку от этого. Тут, да там вижу, где сорф. Окей. Где бы? Там. А, вот ты где. Окей, эта игра была слабенькая Проблема первая. Как найти люк? О, я же не смогу его найти. Хорошо. Успел? Да, успел. Следующая игра. Место упокоения Азарова. Свелка в Техевен. Вторая игра, за у Карина. Опять я увидел ее лысину, все такое. Никто не играет за глазиком, это уже хорошо. Пойду налево и иду направо. Нет, никого не вижу пока. Ночью телепорт. Лори! Наказано. Кладетка, наказано. Дэвид! Как же приятно было видеть всех сорвов тут. Ты в порядке, Дэвид? Дэвид? Ах ты какая наглая! У -у, было близко. Прыгнешь в окно? Да, забыть умеет да как ты посмела так только возразить мне не знаю сработает нет надеюсь работает. она боится она она убежала ух ты Ладно, я слишком много времени потерял что я твари я думаю то что они тут я я просто не понимаю я не я не могу ориентироваться ну, ладно надо вешать у может завели денег, надо пора пора вешать. Потом я отыграю за Трапера без Спирков и адонов, без его капканов. Самый сумасшедший, самый сумасшедший. Окей, вижу. Они остальные все тут. А я появлюсь перед этим челом. Ладно, вернусь обратно. Я отыгрываю достаточно плохо. Почему? Почему бы и нет? Ну что, нагло. Кыш отсюда. Мне и так... так плохо сейчас. Я никого не слышу. Какой мерзкий, а, спилил мне крюк. Что творишь? она прочитала меня, да, зачем я размахиваюсь? Окей, я тут очень плохо отыгрываю. Попал. Что, куда? Ах ты ж. Почему ты не скидываешь по лету? Ну кладетка, скинь по лету. Молодец, скинул. восстановился, это хорошо. А ты отыг... отыгрываю просто омерзительно. Ой, как же трудно, акки все там сидят. Фу, у не спринтер Круто. ку ку потратился свой сприн, да? не обнаглели, я а? Джеки я тебя не вижу еще. Вот точно обнаглевшая. Прочитал. не надо его бедить полете да. скидывай а они как-то перетягиваются больше Дэвид умирает. Вижу кладотку. Ладно, кладотка не лечит. Она читает меня. О, что это за хрип был? Это что, в Дискорде было? Потом это я Дискорд не отключал. Ах ты, кладетка, ну брысь! Лежать, я тебе не решил вставать. Не трогай, не трогай. Нет, нет, нет, нет, нет. Отпусти, нет, не надо. Да не трогай ты мою Лори, она только моя. Спред, ай, забыл про него. Да не поднимай ты этого гада. Молодец, да, убегай. Прыгни, да. Пробил. Окей, урони Лори, игра закончена. Пробил. Зов медсестры Нарин, это вообще что-то чем-то. Крики все далеко. Крики все далеко. О, кто? О. Здравствуйте, кто это? Висит тут. Иду к Джейку, Джейк. Только один раз будет повешен. О, кто-то еще выполняет это задание? Ой, это было немножко напряжно, но все же. Ни один-то там не был спилен. Один генератор. Не вижу, Коди. Может тебя отпустите Ладно, отпущу. В не было. Задано, не было сказано то, что я должен делать минус 4. Значит, я отыграю так. Отпущу. Тано. Не знаю. Почему я так медленно двигаюсь? Давай, ползи. Я верю в тебя, я отпущу тебя. Ползи. Я верю, что ты справишься. Поймаю, нет? Смогу поймать? Нет, не смог. Ладно, неплохо. Спасибо тебе, если ты досмотрел до этого момента. Если тебе понравилось, подпишись, поставь лайк. Если у тебя есть новые идеи для нового видео, то напиши в комментарии. Я прочту, обязательно постараюсь выполнить. До скорых встреч!